Всем привет! В эфире Универньюса, в студии Софьи Чугунова. Казанский федеральный университет улучшил показатели в мировом рейтинге ранжирования вузов Webometrics. Теперь он на 768 месте. В национальном разрезе КФУ сохранил свои позиции в десятке лучших вузов России, закрепившись на девятом месте. Основной целью рейтинга является повышение присутствия академических институтов в сети интернет и содействие развитию принципов open science по сравнению с результатами прошлого рейтинга который вышел в июле 21 года мы несколько укрепили свои позиции и в настоящее время занимаем 768 позицию в мире во многом это связано с улучшением динамики по показателю visibility в России отменят карантин для граждан, контактировавших с больными COVID-19 из-за особенности эпидемического процесса штамма Омикрон. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Еще в конце января постановлением Роспотребнадзора было утверждено, что срок карантина после контакта с больным коронавирусной инфекцией сократился с 14 до 7 дней. Несмотря на заразность и стремительное распространение нового штамма Микрон, ученые и медики отмечают, что данная разновидность коронавируса протекает легче, чем другие типы болезни. Ничего особенного в этом штамме нет, что могло бы вот, с биологической точки зрения такое решение Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что данное решение принято с целью обеспечения людей возможностью спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Многие страны мира также сокращают длительность карантина для контактировавших с больными COVID-19. Так, в США, Израиле, Греции и Швейцарии изоляции длится 5 дней, а в Германии привитые и переболевшие люди могут не изолироваться вовсе. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома 10 дней. Но при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертифицированного исследования на антифицирование, этот срок сокращается до недели. Могут ли эти быть люди больными? Безусловно, если они контактировали. Могут ли они быть в результате этого заразными? Да, тоже могут быть заразными. Мы знаем, что часть достаточно существенно Несмотря на ослабление антиковидных ограничений, власти продолжают мониторить количество случаев заражения COVID-19 и выделяют средства на исследование и выявление нового штамма Омикрон. Он по-прежнему опасен для невакцинированных, пожилых людей, а также для граждан с хроническими заболеваниями. Исходя из тех позиций, что на сегодняшний день эффективного противовирусного средства как не было, так и нет для амбулаторного применения, мы не имеем возможности вылечить коронавирусную инфекцию, можно лишь поддержать организм, помочь ему выжить и в нормальном состоянии сохранить, пока организм сам не справится. То есть вакцинация является единственным способом профилактики коронавирусной инфекции и подготовки нашего организма к встрече с коронавирусом. Других вариантов просто нет. Штам коронавируса Омикрон спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 155 768 новых случаев инфекции. Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню двумя дозами привиты более 79 миллионов россиян. Число заболевших среди них не превышает 4%. Надежда Мещерякова, Универньюз. На полигоне «Карбон по Волжье», оператором которого является Казанский федеральный университет, установит пульсационную систему для измерения потоков парниковых газов. 40 миллионов на закупку оборудования выделил «Татхим Инвест Холдинг. В 2022 году Татарстан также получит до 150 миллионов рублей федерального финансирования для мониторинга выбросов в атмосферу парниковых газов на карбоновом полигоне. Минсельхоз России поддержал идею ограничить наценки на социально значимые продукты. Чем может обернуться очередное госрегулирование цен, смотрите далее.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 Министерство здравоохранения Республики Татарстан сообщило о приостановке плановой амбулаторно-поликлинической помощи со 2 февраля, в том числе профилактических медосмотров и диспансеризации определенных групп населения. Введение мер связано со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ограничения коснутся и университетской клиники Казанского федерального университета. В Пекине стартовала зимняя Олимпиада, а тем временем в России начался региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Подробнее с места событий расскажет наш корреспондент.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 В Институте управления экономикой и финансов проходит обучение студенты совместной образовательной программы Казанского федерального университета и Национального университета Узбекистана имени Мирзуа Лукбека. С 1 по 8 февраля 43 иностранных обучающихся послушают лекции, посетят практические занятия, ознакомятся с деятельностью Казанского университета. На этом все. В студии была Софья Чугунова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!